Ну что, друзья, с 9 мая сегодня, с днем Победы, мы победили вершину 3200, это Донбай. Конечно, на канатке мы поднимались, какие из нас альпинисты. Но, тем не менее прекрасно вот он дядька демоноид как горный среди снегов интересно климатические зоны меняются идешь и видишь даже вот здесь Вес он а если еще жирный, на канатке ехать, там смешная леса, и здесь листьев нет, там весна, в общем, май, весной, цветет, а здесь зимой, я думаю, еще месяц, а может полтора. Листьев не будет, травки. Ну ладно, всем привет с Кавказских гор. Спасибо всем, кто был с нами.